Всем привет. Как видно, как слышно меня? Как слышно, как видно меня? Напишите, пожалуйста. у нас 51 минута немножко подождем до 11 часов и начнем тогда прямую трансляцию Сегодня будет такую тему, разберем, как очистить свое помещение, то есть жилье, квартиру, либо дом от негативной энергетики. Такая будет сегодня тема у нас. Напишите, как видно, как слышно, чтобы знать, что нормально идет трансляция ну, немножко подождем как я говорил еще 7 минут у нас осталось собираются люди которые хотели вот. посмотреть также можно я трансляции свои оставляю в записи вот. можно будет потом посмотреть в записи трансляцию я как бы не удаляю вот. так что так Cut <laughs> in. записи посмотрел с телефона вроде нормально как бы ну еще пять минут подождем пока подсобираются люди и начнем. Рассказывайте, кто, откуда, с какого города было бы интересно. Пишите. С какого города вы сами. Было бы интересно узнать, с какого города... Кто еще не знает может гости заходят канал канал называется всего понемножку сергей сегодня у нас тема разбираем тему как очистить свое жилье от негативной энергетики разберем такую тему очень много было по ней просьб осталось здесь пару минут у нас кто новые заходят ставим лайк поддержим видео для продвижения вам не трудно а мне, как автору, это приятно было бы видеть, что вы поддерживаете. осталось пару минут подождем пока соберутся и начнем с вами разбирать эту тему вот. тема сегодня у нас как очистить свой дом от негативной энергетики Кто еще не поставил лайк, поставьте, поддержите данный данный стрим лайкосом для продвижения. спасибо спасибо за лайки благодарю благодарю за лайки но ну, потихоньку собираемся Так, потихоньку собираемся с кем еще не знаком меня зовут сергей вот из беларуси Город Могилев. Ну, все, 11 часов как бы. Вот, было запланировано 11 часов. Вот, было и в сообществе было опубликовано. Ну, вот И также короткий ролик был сделан, что в 11 часов по московскому времени у нас сегодня стрим. Первым делом хочу выделить, э, э, э, это стрим делается при поддержке, э, при финансовой поддержке из города Краснодара, Натальи. Ну вот, э, спасибо вам за оказанную финансовую помощь для развития канала. Благодарю за полторы тысячи рублей очень приятно было все средства пойдут на покупку смартфона благодарю ссылочка на мой финансовый кошелек для сбора можно увидеть в шапке профиля либо под видео вот. все средства пойдут на покупку смартфона для улучшения качества видео вот. Благодарю еще раз. Так что вот такие вот у нас дела. Ну что, начинаем. Как очистить свое помещение, либо жилье от негативной энергетики? Первым делом, первое, что с чего нужно начинать? Это наводим порядок в доме. Это, то есть, э, начинаем э, пересматривать свои вещи, то есть, э, кухонную утварь, чтобы не было в доме ни разбитой посуды, вот, э, также э, старых вещей ненужных, которые захламляют вашу территорию, вот которые также несут энергетику негативную. Ну вот. После того, как навели вы порядок в этом плане, потом приступаем к уборке. Уборка начинается, влажная уборка начинается с своей, вот я выделю, свои входной двери. Для этого вам понадобится... Ну, обыкновенно, ну, кто чем пользуется, там есть специальные салфетки, там тряпку можно взять. Вот, делаем солевой раствор. На литр воды 2 столовые ложки соли добавляем. Вот, сделали солевой раствор. И тряпочкой вы протираете дверь. То есть изнаружи и внутри. Протерли. Потом далее по часовой стрелке вы... Вы начинаете уже с комнат. Протираете пыль везде вот этим солевым раствором. Вот. Протерли пыль. Далее нужно будет вымыть полы. Полы моем также солевым раствором, солевым раствором в такой же самой концентрации. Вот на литр воды 2 столовые ложки соли и желательно конечно использовать соль морскую вот я всем рекомендую вот, использовать морскую соль но если если нету если нету на данный момент да то можно обыкновенную соль крупная крупная соль обыкновенная пищевая вот именно вот я хочу еще такой момент есть люди покупают то есть вот для массажа вот соль тоже есть она с, с добавками там вот идут добавки ну, разных различных ароматов то есть вот, там лаванды там еще каких-то вот она уже не годится не годится нужно чисто вот пищевая крупная соль далее полы это также также мы начинаем мыть по часовой стрелке вот, с дальней комнаты. Вот. После того, как вы сделали важную вы сделали уборку, провели полностью, все уже закончили с важной уборкой, нужно провести окуривание помещения. Для этого вам понадобится, возьмите, возьмите лавровый, лист, лавровый лист. Ну, там парочку, там два-три штучки. В целях пожарной безопасности возьмите ну, какую нибудь металлическую, ну, там тарелку какую-то там металлическую положите его на, то есть на тарелку положите, лист лавровый, подождите его вот и то же самое то же самое по часовой стрелке обходите каждое помещение то есть каждую комнату вот. а прошли и возвращаетесь уже к входной двери вот. а то есть здание комнаты и пошли вы по часовой стрелке возвращаетесь каждый подходить нужно каждому углу вот этим дымом акурируйте помещение. После того, как вы это все сделали, все уже помещение. Вот, далее, далее. Также вот я рекомендую э, в спа, вот где больше всего вы проводите время, это будет спальня, допустим, либо же гостиная, ну, вот там зал. Ну, практически во всех вот помещениях, да, вот, по углам, по углам, по углам. Берете, берете ту же самую соль, можно на, ну, то есть на, благодарю за лайки, листок бумаги. Положили в каждый угол листок бумаги и насыпали по чайной ложке соли в каждый угол, в каждый угол вот. либо же можно оставлять в различных сосудах, то есть в рюмочках соли, то оставляете тоже там на подоконнике, допустим, где-то где в шкафу там оставили соли, -то, вот. и ее не убирать, не убирать. Вот. в течение месяца ее можно вот потом эту соль эту соль необходимо выбросить выбросить в то место где где не ходят люди вот. но обычно ну если в квартире то конечно же в эту канализацию можно как бы смыть это вот но не советую как делают многие кстати многие да. После таких вот практик высыпают с окна, где ходят люди, ну, вот. как же играют дети. Ну, вот. Либо же, даже, даже можно, и в таких моментах и кому-то и на голову прям сразу и высыпать свою соль. Вот. Канализацию. Ну, либо же, и, если нету, тогда. Просто можно отнести там в безлюдное место, где мало людей ходит там. Высыпать ее. Вот, и все. Так утилизировать? Это вот соли нужно менять каждый раз в месяц. Раз в месяц. Раз в месяц. Также вот, можно <связать> делать различные. После того, как сделали чистку, все уже, вот соль, все положили, можно делать различные... Можно делать различные... Обереги делают люди. Вот. Допустим, вот веточка полыни очень хорошо будет для, для помещения. Создает. Вот. если уже вот я расскажу просто по себе вот. многие тоже э, перед вот покупкой вот купили новое жилье купили новое жилье вот. тоже возникают а, такие проблемы но это касается вот зачем нужно вот это вот делать да вот я расскажу такой один пример Семья купила квартиру, вот. квартира была съемная, там она по часам, там по суткам сдавалась, вот, там и на длительный срок кто-то проживал, вот, семья купила квартиру. Начались проблемы у них в семье, вот, ребенок плохо спал по ночам, начались ссоры, скандалы в семье, вот. Такого вот плана и негатив. Вот. И я ему вот порекомендовал это сделать. Вот. Сделали. Ситуация начала улучшаться, но не совсем. Но тогда уже, ну, когда я приехал вот, к ним на квартиру, вот, был проведен один из обрядов при помощи свечи церковный вот и было найден был найден сверток в этом свертке лежало три три волки было вот это не знаю кто-то кому-то может давно это делали вот и вот это вот тоже несет свой в этот негатив вот. так же самым вот обращайте при уборке дома при уборке дома когда делаете наводите порядок в шкафах в дальних там места всегда обращайте внимание на появление новых новых вещей которые у вас появились это очень такой вот значимый вот. почему-то вот делается уборка вот. люди зачастую это даже могут сейчас такое время, что ну вот, что даже близкие знакомые, родственники делают такие вот подклады, то есть перекладывают свои вопросы, проблемы, то есть даже по здоровью делают вот. а предметы будут могут быть разные, вот там даже до листка бумаги на который там может быть определенные рисунки могут быть ну это также там иголки могут быть там различные игрушки могут быть вот очень много таких вещей вот, вот на это вот стоит обращать внимание вот. При уборке если появились такие вещи которые ну у вас они не должны быть вы знаете что их не было и они появились ну вот это особенно такое бывает после прихода вам в дом гостей вот. если уже такое произошло то нужно его будет выбросить руками не брать Оденьте перчатку какую-нибудь, вот, возьмите перчатку, ну, смотря что там, вот будет утилизироваться. Вот. <кхм> если же, конечно, сделано это все не профессиональным, то есть магом черным, вот, если сделано не профессионалом, то после... Этого, как вы найдете эту вещь и утилизируете, все как бы налаживаете. Но если же, конечно, сделано это было профессионалом, то даже после этой вещи, которая была просто была выброшена, была просто выброшена, вами ничего как бы не изменится. Здесь уже нужно более более плотно подходить к этому вопросу. Вот, и обращаться уже к более таким специалистам, которые помогут вашим вашей проблеме. Вот. в основном, как я вот говорил, вот делают это вот подклады вот такие вот отбрасывают, чтобы перекинуть свои болезни, финансовые трудности, вот. также очень много сейчас как появилась литература у нас. Это вот можно встретить в различных подземных переходах. Вот. <coughs> По черной магии, которая сейчас очень популярна стала прям, напрямую. Люди выходят и в эфиры, ну вот, задают такие некорректные вопросы, как мне там забрать бизнес там. У своего даже родственника вот помогите это очень нехорошо чревато большими последствиями для вас кто это, кто это будет делать вот. так что как-то так вот если есть вопросы есть вопросы можно задать еще по очищению помещения это один из, из таких вот моих как бы самых-самых простых вот я советую вот, сделать его чтобы в вашем доме царил уют взаимопоним... взаимопонимание любовь гармония так что как-то так. Если есть вопросы, пишите. 10 лайков. Благодарю за лайки. Благодарю. Также у нас хорошие новости. Где-то где в ноябре месяце. Где-то в середине ноября. Я думаю, числа может где-то 17. 17-го, так вот, 19-го, до 20-го числа, до 20-го числа, да, до 20-го где-то числа ноября, вот. приедут к нам карты, приедут карты, мне ждет познакомый, предсказания вселенной, будут у нас больше с вами стримов, проводиться ну, вот будем выходить онлайн ну, вот. на данный момент сейчас более углубленную эту тему взял на изучение до этого не пользовался этими картами сейчас прохожу это уже четвертый месяц да, четвертый месяц вот. прохожу более плотное такое обучение вот так что так где-то да где-то 17 до 20 я думаю уже выйдем выйдем на стрим там нужно будет указывать то есть оставляете сообщение указываете свой имя указывать свое имя и возраст возраст э, можно дату рождения и предсказания судьбы вселенной будут ну стримчик такой у нас небольшой сегодня ну. также можете задавать вопросы кому интересно Можете задавать вопросы по данной теме, либо по роликам, либо же по каналу. Время как бы есть. Время есть. Позволяет. Расскажу вам еще такое. Вот многие спрашивают, почему у вас уже даже ролик сниму. Почему канал называется всего понемножку Сергеев? Еще раз говорю. Потому что не за. Вы... Нет, Москва родная. Mm. Нет. Дорога? Угу. Итак, не, Нет, это я не говорю. Вот. почему мой канал называется Всего понемножку Сергей, немножко трекся. Так как я не зацикливаюсь на одной теме. Вот. на одной теме. У меня, то есть, есть железнодорожные поездки. Если я куда-то еду, я всегда здесь снимаю. Мне нравится железно, железная дорога. Также есть Некоторые видео, там по, по массажу есть у меня. Вот. А также до конца этого года будет. Я и обещал сделать массаж. массажа будет один. Один ролик у меня еще. Выйдет. Это массаж будет шейного отдела. Шейного отдела. Массаж. Вот. Выйдет ролик. Также есть. Также есть из ролики. Из различной такой тематики, как молитвы есть у меня на канале, есть какие-то аффирмации есть. Также есть какие-то практики у меня есть тоже. Вот. Также есть отдых то есть вот кто был может на стриме на стриме на премьере вчера была кто не видел отдых в Деркуе как бы стараюсь каждый год каждый год ездить вот. также скоро скоро ну это, наверное ну как скоро где-то вот наверное я думаю после нового года после нового года вот январь где-то в середине января будут выходить ролики из моей именно моей конкретно практики вот И одну из таких практик но ну, я не знаю там по слышимости как будет И я проводил прям на море прям на море мы делали с сыном там ну, вот, не знаю как будет слышно я еще не просматривал этот ролик вот одна из моих таких практик вот, будут начнут выходить. Почему в январе сейчас как бы вот, хотелось бы уже уже снимать более более качественный контент после вот. нового года по плану у нас будем брать смартфон себе, чтобы снимать и ролики уже более и будем на трансляцию выходить тоже уже с телефона. Вот, будет более качественный контент уже и звук будет и видимость будет хорошая вот, вот поэтому вот и называется всего понемножку есть немножко того немножко того немножко того на одной теме я не зацикливаюсь ну, вот. если брать одну тему там, допустим массаж если брать массаж только нужно делать каждый день вылаживать какие-то ролики, вот, и нужно как бы работать по этой, по основной профессии, я считаю так, вот, а тогда было, были бы ролики связаны с массажем. Если это отдых, то нужно ездить по всему побережью, допустим, Краснодарского края, от Туапсе, допустим, до Адлера. побывать в каждом поселочке маленьком, тогда было бы это вот канал про отдых. Чисто вот все отдых, никаких массажей, никаких там практик, все. А так у меня название всего понемножку Сергея. Кто еще не знает, меня зовут Сергей. Не забываем, кто еще не поставил лайк, поставьте лайк. Кто еще не поставил? Для продвижения видео. А, там еще спрашивали про результаты. Результаты этого конкурса я уже все уже есть. Видео. Видеоролик, кто еще не видел, кто может себя там найдет. Есть ролик. Результаты конкурса. Пожалуйста. Вот. В шапке профиля моего канала есть как меня найти в Одноклассниках. Списываемся. С вами вы пишете, что я, я с Ютуба. Вот. И я вам либо, либо ролик сниму, как сделать. Оберег а на один год. Оберег а на один год. Для своего дома так что так результаты были уже выложены что еще могу вам рассказать а, ну еще там просили по поездке, по поездке там по морю, вот, рассказать. Если интересно, могу рассказать, как прошла поездка, вот. Я сейчас немножко отвлекусь, тогда приду и продолжим с вами. Все, я уже на месте. Вот, остановились мы с вами про поездку. Хотел немножко рассказать. Вот, в принципе, погода была хорошая, как видите. Ну, там пару дней. Пару дней там. Даже не пару дней, а полтора дня было был там шторм небольшой. Ну, это нам не помешало. Вот. Были мы там 5, 2, 7 дней. Дорога занимала двой суток. На поезде, как всегда, железнодорожный поездку тоже вылаживал. Можете посмотреть, кому интересно. Это поселочек сам по себе мне нравится. Это может туда пятый год уже туда ездим. Поселок дыркой На следующий год не знаю. Будем смотреть. Так что у нас получится. Надеюсь, что выберемся еще. Также нам вот порекомендовали поселок Вардане съездить, посидеть. Может, и, и если получится, то съездим поселок Вардане посетить. Одна из моих хороших знакомых. Порекомендовала. Ну вот. По плану будут уже куплю российскую симку себе вот. будем проводить трансляции прямые вот, по поселку вардоне по плану есть у нас такое вот. чтобы не пропускать ролики подписывайтесь а также не забывайте про колокольчик, чтобы приходили оповещения на ролики. Вот. Также часть роликов моих из моего ТикТока канала там. Есть некоторые ролики взятые из других каналов, тоже из ТикТока. Ну, такое более-менее, что по моей теме мне больше нравится. Вот. Вы можете увидеть в коротких версиях более длинных версиях это уже на основных видео будет выходить если есть какие-то вопросы задавайте задавайте вопросы можно по теме а эти может другой какой теме будет у вас Пишите, кто откуда вы. Приятно будет познакомиться. С какого города смотрите. Также могу передать привет. Откуда вы сами родом. Я из Белоруссии. Торт Могилев. Также у нас вот была такая поездка получилась. Ездили мы. Кто может видел ролик о Пустынский монастырь? Вот у меня есть. Очень такое сильное святое место. Рекомендую посетить. Если будете в Беларуси, обязательно съездите. Находится оно в Чеславском районе. Вот. где на стене проявился лик Иисуса Христа. Там вот и есть и фотография. Вы вот. еще не видно, можете посмотреть. Но там, в самих помещениях я не снимал. Было так коротенькое там видео. Просто территория, которая... Там. там купель видна. Внизу тоже можно окунуться. Купель есть рекомендую пустынский монастырь очень сильное место святое посетить также сами не забывайте побольше посещайтесь святых мест молитесь за своих родных близких посещайте храмы вот. даже ну вот вечером когда пришли вот допустим с перекусили туда-сюда сделали свои дела вот, э, спальни возьмите свечку запалите просто свечу чтобы она у вас погорела в вашей комнате тоже хорошо влияет на очищение помещения можете использовать Если есть вопросы какие-то, задавайте. Если есть вопросы какие-то по этой теме, по других, есть тема. Можете задавать вопросы. Также можете, можно стать спонсором спонсором ролика на какую ну, тему вот если из моих тем подходит что-то вот, можете стать спонсором да, данного ролика вот. также этот человек сразу получает привилегию если какие-то у него возникают вопросы вот тот человек обращается напрямую со мной по лайберу. мы начинаем с ним общаться ну вот, я даю какие положено установки, вот, что нужно делать по ином плане по этому поводу. Также когда-то вчера, вчера или позавчера был комментарий тоже человек, по-моему, с Болгарии, по-моему, ну вот хотела, чтобы там по городу, по, именно по Могилеву, поснимать. Ну, опять же, здесь много факторов влияет. Первый фактор – это, конечно же, качество контента и, конечно же, погода. Погода нестабильная. Сейчас дождь идет на улице, ветер. это, конечно же, лучше делать летом. Но я, я по возможности снимал. Там такие вот основное место у нас в городе Могилеве, такое мне вот нравится. Это поднеколье. Вот там фонтаны, там тоже для, для детей. Вот, Прогуляться вдоль берега Днепра. Интересно. Вот, также места есть, еще я снимал э, парк аттракциону. Есть у меня ролик давний. В этом году я не снимал. Есть давний ролик. Но там, в принципе, ничего такого не изменилось. Но, но есть такое место, где с детьми можно. Так что как-то так. Да. Есть такие предложения тоже. Как бы как бы поснимал ну посмотрим может быть зимой что-нибудь бывает хорошие такие деньги солнечной зимой пройти поснимать было бы тоже интересно посмотреть вот. кто еще не подписался подписываемся на мой канал также не забываем про лайки ставим для продвижения данного видео не забываем также про оповещение. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить свои видео. Если есть какие-то вопросы, задавайте вопросы. Отвечу по данному материалу, по чистке помещения. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Можете задать вопросы. Также по роликам, там по массажу у меня есть. И вот своя практика. В своей практике массажа есть ролик один. У меня. Ролик называется я был переименовал было название. так он, вообще он ролик идет массаж рук с очищением биоэнергетики человека от негативной энергетики там используется тоже я использую соль морские камни которые сам собирал коллекцию в этом году с них начну делать тоже планируем делать обереги вот они идут в основном и часть этих ну, один из компонентов вот дальше я не буду говорить вот это как бы мое основное такое направление сейчас будет направлено Как я говорил, результаты конкурса уже были сделаны. Повторюсь еще раз. На лучшее оставленный комментарий 5 человек было выбрано мной. Вот. Я их огласил. И также каждому было отправлено сообщение, где со мной можно связаться. После связи со мной получат. установку как сделать себе для семьи оберег на дом на один год 9 человек мне показывает что смотрят ну пишите откуда вы откуда вы что-то все такие стеснительные скромные откуда родом будете могу передать привет онлайн трансляции Если есть какие-то вопросы, задавайте. Не молчите, как бы это. Если есть какие-то вопросы по этой теме, по моим роликам. Если есть какие-то вопросы. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Еще будет стрим. Ну, тоже такое там несложное все. Я не лезу в эти дебри. Вот. Самый такой будет простой способ. То есть метод, как очистить самого себя. Вот, именно касается человека. Жилье мы с вами очистили в этом стриме. Вот такие рекомендации я вам сказал вы, вы выполните ну, вот как сделать, чтобы парень писал <coughs> как сделать, чтобы парень писал пи ну такой вопрос, конечно, интересный если парень захочет сам он вам напишет первым ну и если же, конечно, бывают разные ситуации. Если по какой-то причине были вы виновником этого там, какой-то ссоры, ну, то, конечно же, вам нужно извиниться перед ним и написать первую. А если же, конечно же, парень. Ну, вот. Если же, конечно же, парень был виноват, то, то, то, то здесь уже нужно как-то действовать по-другому. Это нужно уже смотреть а по парню. Это все зависит от человека. Вот. Если он осознал, что он был неправ, вот, то тогда, я думаю, он у вас попросит изменения и напишет вам. В частности, здесь более таких вот моментов. Это больше, как сказать, психологических вот моментов. Просто доброе утро всегда я ему пришел. Но он присылал. Нет, мы не ругались, а просто доброе утро всегда я ему пришел. Но он присылает первый. А, ну но, но он А Нет, мы. Сейчас. Нет, мы не ругались, а просто доброе утро. Я не пишу. Но он просыпается первым. Виктория, Виктория Попова. Буду очень рад знакомству. Очень рад буду знакомству. Спасибо. Благодарю. Благодарю вас за подписку. Не забывайте про колокольчик. Можно будет информацию по стриму посмотреть в сообществе. Вот. Там будет информация. Либо же опять сниму такой коротенький ролик, что у нас будет стрим. Вот. Стрим я не буду удалять. Виктория Попова... Вы можете посмотреть в записи его. Там я все рассказываю подробно, с чего начинать, как что делать. Ну, вот. Так что не переживайте, ничего страшного нету. Так, вы немножко отвлеклись. Отвлеклись немножко от темы. Угу. Всегда. Я, я, я вас понял. Я вас понял. Ну как вам ответить на этот вопрос? Почему он так делается? Он первый и не пишет вам. Ну, во-первых, это может зависеть от, как был воспитан человек, от воспитания самого человека. Может быть, у него, допустим, в семье это, это не было принято, говорить «доброе утро». Это то же самое касается, то есть и написать может по каким-то другим причинам может по каким-то другим причинам. может быть ну не знаю может быть забывает это сделать может быть ну как бы каждый день это тоже я думаю вам лучше у него спросить вот вы к, к, ну, Придете вот к своему любимому парню и, и спросите вот у него. Вот он, вам будет самой будет интересно, самой будет интересно послушать, что он вам ответит по каким причинам он вам не, не пишет. Вам доброе утро. Конечно, было бы интересно да, узнать, почему он не пишет. Ну, другими методами узнать это я думаю это не стоит вам вот особенно когда на этих <coughs> на картах вот, а, да. а, вот, эти вот. Я ими, как бы не пользуюсь вот этими картами там можно узнать тоже почему вот это вот он вот. Можете задать там вопрос, почему вам вам ответят, что в ближайшее время он вам начнет писать. Доброе утро. <coughs> так что так. Он рано просыпается, на работу сегодня не Я вас понял. Я вас понял. Марьям Валиева Я вас понял Рано посыпается, уезжает на работу Сегодня спрошу у него Он хороший подарки дарит. Ну, доброе утро Ну, поинтересуйтесь Поинтересуйтесь В этом, в этом как бы не, Нету какого-то уже Серьезного этого проблема в этом. Может какие-то на протяжении вот допустим на протяжении тут еще на протяжении скольки вот, ну, времени вот вы вы встречаетесь да там общаетесь на протяжении какого, ну, какого времени вот. может быть вам он до этого вам писал доброе утро появились какие-то можно... Я... Марин, Марин, я... я впервые у вас на канале можно узнать у вас можно сейчас вот еще этот такой момент немножко отвлекся с какого вы времени общаетесь с ним со своим парнем вот. может быть он раньше писал вам вот, а потом какой-то промежуток времени он перестал вам писать вот. может быть у него какие-то появились проблемы бывают на работе может быть может что-то там у родных вот и за этого может как-то вот это вот повлияло на может быть и, вот, и такой вариант быть Всякое зависит вот вот вот вот вот вот вот вот да да да вот видите все все, все прям в точку так что Марьям вали вот поинтересуйтесь у него как у него на работе дела может быть у него родственнику что-то это вот какие-то проблемы вот. поинтересуйтесь, я думаю все, все у вас будет хорошо все наладится так что особо, я думаю, не стоит не стоит переживать об этом ну, вот. И поговорите в хорошей, уютной обстановочке ну, вот так, можно узнать Мариам Вали? можно у вас узнать ну про себя, что я могу Рассказать. Сам родом из Беларуси. Город, город Могилев. Вот. С 2014 года я переехал в город Могилев. Вот. Живу здесь, в городе Могилеве. Вот. Сам родом я из города Мстиславля. Вот. Здесь, здесь работаю. Основная моя работа оператором автоматических и полуавтоматических линий. Вот. Также занимаюсь массажем. Также, кроме массажа, занимаюсь различными практиками вот. для привлечения удачи, денежной, вот. именно своих. Своих вот уже есть у меня две практики. Вот. Где-то, я думаю, после Нового года они выйдут из моих практик, именно своих практик. вот Также, э чем еще, ну, есть там некоторые еще там хобби, там, рыбалка, ну, это как бы, вот, как и у, и у, у всех. из Узбекистана, город Ташкент. А у меня вот э, один победитель был Марьям Валиева. У меня один победитель из э, железнодорожного конкурса, чтобы было объявлено, лучший комментарий, тоже из города Ташкента. Передаю огромный привет Марьям Валиева вам лично. Город Ташкент. Ташкенте не был, не был они а ни разу. В Ташкенте было бы, конечно, интересно, было так вот поездить по городам, посмотреть, Но было бы интересно посмотреть по городу Наверное, красивый город Ташкент. Ну, также вот э, занимаюсь чем еще. Я? обращаются некоторые мои знакомые хорошие вот по поводу там, вот как снять порчу с вас вот это вот все тоже бывает такие моменты просят вот. но больше таким все как бы остальное все как и все семья дети и вам привет Сашкента. Благодарю. Благодарю, Мариан. Благодарю. Тоже э, планирую вот, пересмотреть очень много различных делают различных аффирмации вот эти вот тоже хочу пересмотреть что-то выбрать что-то может из своих что-нибудь добавим вот, вот интересно тоже такая тема вот тимаронские ритуалы может кто слышал вот, вот есть по плану тоже видео как зарядить свой кошелек на денежную удачу? Вот есть? У меня и Вайбер, и Ватсап есть. телеграм-канала нет, я там не, не, не подписан. Нет у меня там. Я в основном либо, либо здесь, но больше времени здесь, на Ютубе. Вот. И еще есть у меня в Одноклассниках железнодорожная группа. Вот. Больше в Одноклассниках. Как меня найти в Одноклассниках шапки профиля? Заходите и, и... Там будет написано самой, на самой шапке профиля, как найти в Одноклассниках. Либо, либо же Сергей Галенко. У меня профиль открытый. Пишите, я с Ютуба, вот, со стрима. Нужно а вот. найти меня через Одноклассник. В добавляю в друзья только тех людей, которые мне интересны. То есть есть какие-то личные личные с ними какие-то дела, либо, либо же интересы. Либо же интересы интересы по массажу по каким-то практикам если есть какие-то интересы просто так для количества друзей сразу говорю я не добавляю мне это не, и не нужно вот. также какие-то там услуги либо еще просто так давайте познакомимся это мне тоже не нужно если есть какие-то конкретно вот В одноклассниках напишите, а, на, а что мы хотели? Насчет чего написать мы хотели? Какой-то вопрос есть? Можем и прямо здесь, если не такого серьезного какого-то характера, плана. Если какого-то несерьезного плана характера, то мы можем и здесь разобрать ваш вопрос, вот. либо же что-то личного то тогда, конечно, лучше пишите в нападке. Как вот. же у кого есть возможность, можно финансово поддержать? Шапки профиля есть номер карты. Вот. это делается без принуждения, есть возможность поддержите. Нету возможности буду благодарен хорошему комментарию и лайкам так что как-то так то ну, есть есть еще какие-то вопросы пишите задавайте пишите задавайте У меня есть подруга, она поругалась парнями, хотела бы. Здесь, конечно, такое, как бы ну, личная такая вот помощь это того. Вот. Здесь, я думаю, наверное, больше. Я вам я вам не говорил что у меня есть знакомые которые работают с этими картами в эти карты вообще не лезьте вам оно не надо по картам таро и там равносильно, сильно что просто так ляпнуть что-нибудь Потому что таких, как профессионалов, их очень мало. Профессиональных, вот именно, кто занимается этими картами, их очень мало. Их практически сейчас их невозможно найти. Их так как люди, их на просторах Ютуба, допустим, там просторы сейчас вот ТикТока, yeah. их там тысячи. А где хорошие? Вот. Лично я, я ни с кем не знаком, с такими вот астрологами. Там вот, которые предсказания делают, нет. У меня скоро вот предсказания судьбы. Предсказание э, нет, неправильное. Предсказания Вселенной. Ну, вот. Ну, вот этими картами я начну пользоваться. Сейчас прохожу курс обучения. Вот, с ними. Вот. А Где-то в где -то, наверное, да. то на я говорил, честно, где-то двадцатых. Здесь больше, я, я вам еще раз говорю, помощь это будет нужно рассматривать более подробно, почему они поругались. Вот, это более такое вот психологическое. Психолог, обыкновенный психолог может с вами поговорить на все темы. И не надо лезть в эти дебри, какие-то то там либо же применять какие-то обряды на на привлечение любви либо еще что-то вот. либо же делать какие-то ритуалы как сейчас вот э, делает Лучше ну, вот. нужно просто вот и если вы в курсе всех всех подробностей вот почему они поругались вот я думаю мы сами если логически так вот размыслись почему они поругались что там кто там был не, не прав в основном в конфликтах вот таких нужно находить свою середину вот, и идти на компромат то есть одной стороне, либо, либо другой стороне, либо же, либо же вместе как-то находить общий язык и, и все. И в этом нет никаких проблем. Но есть да есть люди, которые характеры у них не совместимы, это, это конечно же очень трудно, вот, если характеры у них не подходят. Вот там уже это уже совсем другое тут уже надо более тут разбирать более подробно это все вот. вот если когда вот вы уже там сыграли свадьбы уже, уже как бы у вас уже совместная жизнь вот у меня есть такие заговоры на укрепление вот именно на укрепление семейного чага вот я в этом плане вот этим да я пользуюсь как бы ну вот, даю. Людям, вот, когда уже все не это что вы вместе там просто так живете как бы не расписаны ну вот вот это будет, это будет правильный, Хорошая психология. Вот это да. Потому что сразу вот думать, вот, сразу думать на что-то другое, там, что кто-то вмешался извне в ну, этом, я думаю, не стоит. Ну вот. Ну извне, вы сами прекрасно понимаете, про что я говорю. Извне, то есть, может, захотел специально это рассорить но хотя бывает, да такие тоже ситуации влезает появляется еще одна какая-то подруга которая ну вот либо друг какой-то там появляется это очень такая тема вот. так что Это, а, что у меня написано. Это было у сына было. У сына было день рождения. Четыре года. Попросил мне это не снимать. Ионные буквы, которые ему прикрепили. Да, видно. Хорошо. Тем более видно. У сына было четыре года. Ну, вот. Отмечали день рождения. Так он попросил, чтобы не снимали. Ему понравилось. Это оформление. Ну, шарики все поснимали, там еще шарики были, они уже сами по себе попоздулись. Вот, так и оставили, ну также, вот раз эту такую тему на затронули любовную тему, любовную тему, выходить нужно. Либо жениться, либо замуж. Только по любви нельзя выходить замуж по помощи приворотов, которые сейчас нам пытаются втёхать. Ну вот. Только по, по любви одного человека и другого. Чтобы было, было совместно, была совместная любовь, никогда не пользуйтесь черной магией по, по приворотам. Этот брак не будет счастлив. По обоюдному согласию. Когда вы уже все как бы готовы, вы знаете, что вы с этим человеком проживете всю жизнь. Будете верны друг другу. Вот. Вот тогда да. Женитесь, ходите замуж, создавайте семью, свой чах. Ну вот. Никогда не пользуйтесь приворотами на любовь. И этому хорошему ничего не приведет. Мало себе испортите. Либо же буду страдать ваши дети, которые либо там могут и через поколение Через поколение могут. Через два, там через три поколения даже. Будут страдать ваши дети. Так что так вот. Что еще интересного? Также вот говорю, что чаще посещайте вот, святые места, ходите в храм, церковь, ходите, посещаются. Молитвы тоже. У меня часть очень много молитвах, там они не полностью. Почему не полностью? Так как наложены авторские права, они не, ну, не дают полностью права их публиковать Получается, что которые вот есть, некоторые меня полностью, некоторые там по кусочкам. Выйду замуж и напишу вам водоклассник. Хорошо. Конечно скажу. Напишите мне водоклассник, как я вам скажу. Хорошо. Я буду только рад, буду за вас. Чтобы у вас все сложилось, все хорошо. Чтобы вы любили друг друга, ну, вот, уважали друг друга, всегда были поддержкой, опорой. Чтобы на вас можно было положиться, как и на одного, так и на второго. Всегда приходили в трудную минуту друг другу. Это самое главное. Тепло, забота чтобы заботились друг о друге, ну, тогда у вас будет хорошая видность Так что как-то так. Как у вас сейчас погода в Ташкенте? Холодно или тепло у вас? У нас в Могилеве холодно уже, дожди. Как у вас в Ташкенте тепло сейчас? У нас уже холодно, дожди. В Благодарю, Мария. Благодарю вас за комментарии, которые оставили, <сёк> То есть за сообщение, которые написали. <сёк> Благодарю вас, Мариан. Благодарю вас. же можно попробовать вы знаете что вот если же ну допустим если уверены вот в какой-то если у вас допустим в семье появились какие-то ссоры скандалы ну мало ли что вот, а вдруг да там все-таки кто-то мешался в вашу в вашу личную жизнь ваше пространство извне это то есть кто-то чтобы своим, допустим, своим, это то есть свою, как вам объяснить, чтобы наладить у себя, в семье отношения, люди также, используя черную магию, перекидывают на другую семью, это очень тоже такое страшное дело, перекидывают, у него все становится хорошо, а у тебя будет, у тебя будет плохо в семье, вот. Я работаю сегодня выходную. зашла в YouTube, решила посмотреть видео. прям эфир. Молодец, видишь, попала к Молодец. Вот. И часто тоже вот. Тоже может быть. Ну как особо часто. Вот допустим из ну если взять допустим 10 случаев да, вот, когда кто-то вмешивается в другие это делают это не так там не напрямую это делают это уже пользуются услугами вот этих вот разных, разных черноты вот. черной магии ну, они делают какие-то вот различные обряды там ритуалы что-то проводят вот и подкидывают в основном это ну я их называю подкидыши делают какие-то подкидыши вот вот монеты быть монета э, в основном делают это на чтобы ваша вот допустим вы денежные у, у вас свой бизнес все было хорошо вот и резко вот бах у вас все пошло в крах вот и и вы обнаружили у себя монеты, но вы как-то вот, ну, по нечаянности бывает такое, да, там, там, при уборке то же самое, вот даже при уборке, вот, это неизвестно, ваша эта монета, не ваша. Может быть, она у вас появилась после прихода ваших знакомых, близких, либо родных, либо друзей, либо еще, либо вообще каких-то посторонних людей, там, ну, вот, кто-то так зашел там, к вам там допустим что-то ну не знаю может спросить что-то бывает это коврики вот под коврики тоже подлаживают вот и чтобы забрать, забрать эту денежную удачу у этого человека вот и перекинуть на себя вот они используют вот эту черную магию вот, это тоже чреватые ведут последствия как с одной стороны так и с другой если уже Такое вот. Но ну, если, конечно, сделано это профессионалами, то этим этим методом, вот я сейчас скажу, этим этим одним методом, конечно же, это не не исправишь, если сделано профессионалами. Там, конечно, надо будет это это очень тяжелый труд, нужно очень много делать. Вот. Если легенько, вот допустим, кто-то сделал, там купили книжку переходили где-то там да и решили что-то там сделать вот здесь даже иногда помогает. просто берете подходите к раковине своей включаете включаете воду набираете э, щепотку соли щепотку соли ложите как показать вот так вот ну, щепотку соли ложите в руку Потом далее вода лежит, вы просто смываете руки и говорите такие слова. Соль смываю, весь негатив убираю. Да будет так. Говорите один раз. И все. Иногда вот это вот помогает. В этом плане. Так, ага, я вот. Э, в Ташкенте погода, солнце. Солнце есть, но холодно, прохладно. На этой неделе обещают дожди. Вот. У нас уже у нас уже дожди. И тут уже вчера день, то уже дождь был холодно у нас. Вот. Так что да, так вот. вот. Из одних из таких вот не надо что-то серьезное вот, делать, проводить. Взяли вот. соль вот этого вот. И сказали один раз, соль смываю, весь негатив убираю. Да будет так. Кто да. там обычно делают вечером? Вот когда идут умываться, вот после работы, вот оно тоже хорошо, когда вот на работе тоже есть а в коллективах, у вас там, как говорится, по косточкам вас разбирают, это тоже инфляционное, вот это вот поле, оно воздействует на человека с негативной стороны тоже тоже да появляется проблема человек вот это то же самое вот, то же самое легенькие ну если еще есть какие-то вопросы пишите я сейчас немножко отвлекусь на пару минут пишите продолжим тему Ну, все я уже я уже на месте вот продолжу а вот вспомнил еще такой такие моменты вот про очень много комментариев оставляет под видео негативных я уже насчитал более 3000 наверное людей они были заблокированы мной лично лично мной лично мной Так что не нужно оскорблять людей. Вот. Тем более вы, вы, вы с ними не знакомы. Вот. В дальних расстояниях, когда там пишут, какой-то негативный комментарий оставляют. Вот. Все комментарии я практически все, все стараюсь смотреть, но процентов где-то, наверное, 70-80 мной. Который комментарий мне нравится, я всегда поставлю лайк, ставлю, ну, и сердечко вот, ставлю на хороший комментарии. Вот. Также, если там ну, пишут, ну, касаемо там, здоровья, то всегда поддержу этого человека, чтобы все у него наладилось, все было хорошо у него говорится, если ко мне хорошо, то я буду относиться тоже хорошо. Если ко мне плохо, то, то уж извините, отправляйтесь сразу. Нет. Можно не... Это свое мнение, пожалуйста, оставляйте у меня таких много. Ну, я их не удаляю, если есть свое мнение какое-то вот по поводу Но вот этого бывает. комментарий много мнение там под, под, под каким-то роликом вот. а вот э, последние ролики меня были из кинофильма вот есть там тоже различные различные тематики такие вот всегда поддерживаю людей вот. будьте добрее помогайте друг другу вот. трудную минуту Также расскажу из моих последних, это была просьба одна, ну как бы тоже человек обратился ко мне, вот. является салоном красоты, название не буду говорить, в Москве. Вот. Москве, вот она ко мне обратилась. Вот. До этого как бы у нее все все шло было хорошо. вот Она, как говорится, в деньгах ну, было, хорошее хорошая, было, хорошая была прибыль, у нее все. Вот. Ну, один прекрасный момент, в один прекрасный момент, дела ее стали ухудшаться. Вот. Дела стали ухудшаться, бизнес ее начал разваливаться. Вот. Вот. С ней очень долго мы работали. Где-то, наверное, недели-две, наверное. Вот я как раз был в отпуске. Вот. недели две мы с ней каждый день, с ней мы общались. Вот. Я ей сказал, вот там, ну, было там не, не, не, не, некоторые моменты. Ну, вот, там она думала, там, э, там рядом тоже есть салон, ну, как обычно у нас один допустим с одной стороны дороги другой с другой стороны либо могут даже и, и рядом быть вот. и как бы конкуренция в этом плане там вот. но оказалось оказалось там совсем другого я ей сказал вот. а когда вы вот, были посещали вот святые места вот она начала ездить по святым местам также начала делать благотворительность вот не забывайте если есть возможность по возможности если вам вселенная дает большие деньги. Большие деньги. Ну, также могут быть, ну, как вам сказать, вот, допустим, ну, деньги, это деньгами, вот, большими. Ну, также вот выигрыш, это касается и выигрыша в лотерею, то же самое. Можно выиграть большую сумму денег. Вот. Всегда, всегда, вот, какую-то часть, n часть, иную часть денег этих всегда делайте благотворительность, на благотворительность. Если вам поступил какой-то дополнительный, то есть заработок, дополнительный, вот, дополнительный заработок у вас появился, всегда делайте благотворительность. Это вам как бы воздастся это все придет и вот я и посоветовал она по по четвергам по четвергам у нее для пенсионеров она ну в российские я рубли не помню вот я я скажу для примера у своих белорусских вот слишком допустим стоит 10 рублей по четвергам у нее работает две девушки четвергам для пенсионеров она делает скидку вот если так стоит 10 рублей то слишком стоит 3 рубля вот. также по э, один день один день она вообще э, ездит э, по э, ну как вам сказать вот э, дома дома престарелых вот там э, бесплатно какой-то один работник у нее ну вот ездить по какому-то дню стрижет и вы знаете уже толчок уже уже как бы э, ну сколько там прошло ну пусть там месяц я после этого как всего вот это вот все у нее у, у нее у нее все наладилось тоже мы с ней общались, благодарила, тоже говорит, отбоя, говорит, клиенту говорит, нету. Столько, говорит, поперла. Я говорю, вот видите. Ну, вот. Так что держитесь вот этих вот всегда. Вот этих как бы ну, напутствий. Или, как правильно, вот это вот рекомендаций. Ну. Всегда, вот не забывайте, если есть возможности, всегда поддержите рубль. Либо финансово можно там, поддержать какую-то благотворительность, там купить. Ну, там можно там животных, там пор. Можно там... Э, ну, сейчас вот много, сами знаете, много детишек больных. Вот, поддержите рублем. Есть возможность, поддержите. Вот. Как говорится, все это вам всегда хорошую сторону идет держите рублем Вот также это вот совета может каким-то вот да там поддержать вот даже вот морально можно просто можно вот так вот с человеком поговорить вот, поддержать его то же самое тоже вот. то что сейчас тоже очень много людей вот нуждаются наши наши с вами поддержки вот, чтобы как говорится, людей не падали духом. Ну, вот. Очень много таких разных моментов хороших. В вот. жизни бывает, когда вот это все делаешь. Во-первых, во и знакомишься с очень хорошими людьми, когда занимаетесь чем-то благотворительностью. Я тоже в свое время, когда у меня была возможность, по возможности, тоже занимался. Вот. Была возможность тоже предварительностью занимался была возможность так что не забывайте <связь> <связь> <связь> вот. также вот в комментариях вот про вот про выигрыш там видео идет что за ролик а из, из коротких версий это шот шо версии по моему так, да, короткая версия, по-моему, называется. Шоп-версия, дешоп-версия. Вот. Там есть одно видео. Вот. Если попалось вам это видео, там что-то, вот. там идет, короче, установка, что вы станете богатыми. Там это, вот люди пишут, там, хочу вызвать миллион. Или там, вообще, там какие-то n суммы называют. Вот. Здесь уже, извините, тут... Эм... Вот такое дело, что такие суммы выиграть а может на 1 миллиард в случае может быть один. Ну, вот. Там уже ну, вот. и не нужно бежать, скупать все лотереи. Вот, если вы написали, оставили комментарий и сразу побежали, скупили все лотереи, вы ничего не выиграли. Этого не стоит делать скупать. В основном такие вырыши, вот, вот еще такой момент один выделил, в основном такие вырыши происходят, это не означает. То есть бывает, вот чисто случайно, вот была куплена лотерея, лотерея чисто случайно. Случайно купленная лотерея принесет больше удачи, больше вырыш, вот удачи, ладно, чем... Чем так, если вы идете целенаправленно, вы идете покупать эти лотереи Ну, иногда, иногда можно пробовать покупать, вот там есть по этим, по знаком зодиака бывает, составляют вам прогноз, вот этот вот, там есть благоприятные дни, некоторые вот, которые позволяют вам в эти дни можно пробовать, да. Но опять же, опять же, всему, как бы есть мера, вот, сильно тоже не надо увлекаться. Мы там купили, там 3-5 кучек. Есть благоприятные дни. Благоприятные дни тоже как бы процент возрастает. Результат выгроша. Вот. Так что как-то так. Так что всегда поддерживайте друг друга. Одну минуту. Будьте добрее. Друг другу. И все будет хорошо. Также и не забывайте, есть такие моменты тоже. Не забывайте благодарить Вселенную. Вот когда спать, ложитесь до ночи. Нужно про себя произносить. Благодарю. Вот. И также есть такие моменты. Вот, допустим, у вас э, поломался телевизор, там, либо же холодильник. Нужно про произносить. Такие слова. Это все к деньгам. И эта сумма, которая была потрачена вами на ремонт, она к вам придет даже в более, более выгодном вам предложении. Вот. Либо же осуществляете какую-то крупную покупку, то же самое говорите, это все к деньгам. Но. Ну что, есть еще какие-то вопросы тут? Ничего не вижу. Ну, на этом, наверное, будем и заканчивать этот эфир. Стрим. Благодарю всех, кто поддержал лайком, просмотром. Желаю вам всем первого здоровья. Удачи, семейного уюта. Ну и всего самого светлого. Да будет так. До скорых встреч.